Ну что, сейчас я быстро-быстро должна добежать собрать девочек со школы. Они сегодня одновременно заканчивают учебу, и одновременно мы приходим домой один раз бегать. Погода, конечно, у нас не такая быстрая, получится мне добежать до них. А погода вчера еще утром была минус 24, минус 20, и в итоге к вечеру спустилась до нуля, и пошел дождь. А утром, вы сами понимаете, что после дождя получается. Утром все это просто лед коньки можно одевать, хоккей играть, и там, ну, и просто вот невозможно ходить. Сейчас же что получился? Еще и мягкий пушистый снежок засыпал всю эту ледянку. Так что бежать мне придется и очень красиво. Надеюсь, я там нигде не упаду, и никто надо мной смеяться не будет. Побежали. Ну, не 5, но 4 то есть ну, по-русскому? Не знаю, не похоже ну, даже четыре. А что там было-то за задание? А, ну по-русскому-то я не знаю. Она никакой. Ну? Ну, твоё ощущение какое? На что? По английскому 4, а поэтому. этому... Ну, слова по английскому надо учить? Нет. А что, это учить надо? Ну нет, Ну, он просто задал. Задал учить? Задал домашку. Ну, да, yeah. ну, мы сегодня делаем все равно. Да. А вот это, а по окружайки чуарин? А? Как ты думаешь? По русскому, по окружайке. Ну, я не думала. Что. Ну, четыре ты есть? Алина? А? Алина, ну, давай. А, а, а, а что там за вопросы у тебя были? Выпил, ну, так, что и мы и учили? Ну, так как все это. Ну, давай, как давай. Какое? какое? Про четыре там, там, там 4. Ну, расскажи. Там вопросы были? Ну. Ну, давай. Тоже гадость. <связать> так, давай, расскажи. <связать> ну, <связать> ну, там про это... Белки там или что-то? <связать> Еще. А, ну, ну давай на 1, 2, 3 ну, А короче, вчера да были, Ну да, но ты не уверена да. в ответах даже, что на 4? <связать> ну, не двойка? Короче, понятно. Уля, а ты стишок хорошо рассказала? Уля, Уля, стишок хорошо рассказала, Уля. Где твоя рука? Уля. Вот. Ну вот за детьми я сходила. Мы уже пришли домой. Сходила по-быстрому, купила кошачий корм, а то что-то не привозят у нас. Пришлось купить разные виды, хоть попробовать. Но вроде бы Мурка понравилась, главное, чтобы ее не вырвало. У Мурки почему-то у нас жидкие корма. Она их любит, но ее почему-то рвет. Девочки у нас уже счастливые и Сегодня же пятница. <свистит> вот. <свистит> Ой, смотри, Ой, да, вот девочки у нас довольны после школы. Уля вообще тут такое вытворяет что-то, я не <свистит> понимаю, что эта Клушечка выполняет. А, Клушечка? Эй, мама, Чик? ты что? А, Не понимаете, она выполняет? Арина, тут... Мочит, похоже, свой шарик. А ну вот, короче, девочки сегодня поняли, что сегодня пятница. Первая неделя, третья четверть закончилась. И сегодня началась пятница. А что значит пятница? Значит, впереди выходные. Но сегодня мы должны сделать по правилам нашего дома, по правилам нашей семьи, мы должны сделать уроки, чтобы в субботу и воскресенье сильно не повторять, ничего не делать. Да, но сначала мы сделаем, покушаем, сделаем уроки, а потом свободны на два с половиной дня. Мы же это любим, быть свободным, потому что я заметила, что их потом... Сейчас найду там, где включается подсветка-то. А, где у тебя включается подсветка, малыш? Что-то подсветку не вижу. О, включилась. Ой, включилась. Им приходится... Э, долго времени тянут, и приходится долго-долго их уговаривать, даже немножко покрикивать, пожалуйста, начинаем делать уроки, конечно, из меня крикуем. Кстати, у меня восстанавливается голос, осталось еще нам немножко, может завтра уже полностью восстановится. Мне говорить уже не больно, ну какие-то звуки еще так есть, а так кричать не получается. Кричать громко не получается. То есть, если кушать приготовила и кричать девочки кушать, то это они не услышат, плоховато. Вот там, моя красавица, мурочка. Мурочка спряталась первый раз на окошке подышать. А, кстати, хотела сказать вам насчет того, что я боялась, что у нас там на улице, когда шла за девочками. Потому что утром получилась такая ситуация. А, а, мама мне звонит и говорит Там гололед, там вообще ужас Я обычно за 6 минут до работы дохожу А тут 30 минут мне понадобилось Чтобы дойти, потому что очень скользко Выходите с девочками пораньше А папа у нас всегда молчит Папа нам никогда не говорит Когда он на машине, когда он не на машине То есть тут такая ситуация И он, вот подожди, ревнивец пошел На разборке, почему Мура там, а я тут Вот, Мурзик вот, кстати, знакомьтесь, это черный мурзик, которого мы подобрали. Ой-ой-ой! Он не очень умеет прыгать, он у нас неуклюжий, толстый, неуклюжий, тяжелый <laughs> и хрипит. Ему поранили носовую. Кто-то ему выбил зубы, и нос у него, как бы, видно что-то, перегородка с носом плохая. И получается это, он храпит постоянно, когда спит. Ну, и вообще бывает, хрюкает. Вот. Но ну, так он счастливый, хороший, добрый. Ой, ну, и чихает, да. Забыла сказать, что у тебя и чихи. И, это... и очень подвержена э, температура. Если на улице прохладно, то он сразу может заболеть. Чихает, начинает сопли идут. Ну, то есть, вот, до такой степени как-то его побили, что вообще ужас. А мы его подобрали на остановке, он был уже вообще худющий, глазки ужасные, в плохом состоянии, а на остановке у нас ездили и фуры, и все. Не знаю, мне может есть. Справляемся. А Мурочку тоже мы взяли малюсечкой, но тоже их выбросили в лес, в коробке с детьми. Так, ну нельзя, девочки, мальчики, вы мне сейчас здесь это... Вот ты такой хитруля. а? Ее тоже подбросили, выкинули малюткой, еще глазки были не открыты с братьями и сестрами. Братья и сестры определили в, ну, кошечке, а ее мы забрали себе потом тоже как бы судьба такая у нее нет. Но она такую судьбу уже не помнит. Она помнит, что она росла в любви и счастье. И поэтому она как бы добрая, счастливая девочка, но к рукам не идет. Ну так как бы. А вот Мурзи, он готов идти постоянно. Только посмотри на него. Он начинает сразу мурлыкать. Только скажи Мурзик и сразу придет на ручки. Ну, короче, насчет чего я говорила. Такие у нас это. Насчет того, что получается мы Утром мама позвонила, сказала одеваться пораньше и ей идти в школу, так как будете доходить, у нас тут дорога, у нас тут скользко, и так было скользко, а тут еще, возможно, скользко. Ну я, короче, девочек начала будить, но в итоге мы на 5 минут только, обычно в 40 минут выходим, а в 35 мы вышли. И я смотрю, бабочка машинку завел. Говоря, а ты что, на работу? Да, на работу. Дети, он нас не довезет же. Я говорю, нет, быстро садимся, он нас довезет. Я говорю, такая погода. У меня эти пакеты, сумки, говорю, еще скользко, еще за вами следите. А мы же там идем, там тротуаров нет, там чисто дорога. Тротуар там так и не сделали и не будут делать. Там только место для двух дор... Мурочка, не надо так делать, зайчку Не надо занавесочки трогать. Вот, и, короче, получается, мы... Я их в машину, и они с папой доехали. А сейчас, когда в обед идти, вот получается, за ними после школьных уроков, я думаю, будет скользко. А получилось, все растаяло, крыши все тают, все растаяло. Каша получилась, короче, грязь на дорогах. Ходить, как бы, лед весь растаял. То есть до такой степени у нас температура интересная. Так резко холод, потом резко все растает. Это интересно. Вот, из крыш уже правда все падает. Вот даже у соседей можете посмотреть. У нас тоже немного осталось. Вот у соседей крыша. Там немного это. Короче, льда уже просто нет. Катка уже просто вообще нет. Я, блин, я подумала, если такая сейчас зима нач... точнее продолжится, зачем мы покупали лыжи? Я боюсь, что дети на лыжах просто не покатаются. Если вот сейчас все растает, и вот такая будет температура, то таять, то это. Мы можем просто эти лыжи не использовать. Ну ладно, говорю, хоть... Ну, убеждаю себя, типа, эти же лыжи не на один год, на два, на три, на четыре, возможно, как бы, говорю, пусть, ладно, лыжи это, а вот ботинки-то, да, точно придется на следующий год, а Ринки, наверное, новые покупать, потому что 35 размер, сейчас у нее нога подрастет. Смотрите. Пытаешься чего-то сделать, не знаю чего. У нас вот остался вот такой вот старенький аквариум. И вот насоса, фильтр, как насос, правильный воздух. А, да, рыбок, то, что это было. И я сейчас распечатала вот такую картинку, чтобы сделать задним фоном, наклеим на скотч сейчас быстренько. А, почему я это сделаю? не знаю. Я надеюсь, что, может быть, хоть как-то повысится влажность. Вчера мы ночью спали с а, увлажнителем воздуха. Вчера мы спали просто с увлажнителем. В нашей комнате, в нашей спальне оставили детей без увлажнителя, так как у них вроде бы было все нормально перед сном. И получилось так, что мы проснулись идеально. Просто ну, выспались и дышать было удобно. все. А сегодня за ту ночь мы отдали детям его, потому что дети уже к вечеру начали жаловаться насчет того, что у них... Носики, носики не дышит Я сказала, сейчас все, все устроим Сейчас поставлю на место И в итоге они проснулись хорошо А мы зато всю ночь, я реально Четыре раза вставала, очень сухо Кашель как бы Начинается и нос не дышит Короче, один сплошной минус Получается, мы уже привыкли К этому увлажнителю И как бы тяжеловато нам без него А вот вспомнила систему того, что У нас есть аквариум такой а маленький мини, на 5-7 литров, по-моему, ну, 5 литров, да, вроде. И вот подумала, может быть, если он будет стоять в нашей комнате, хоть немножко, может, нам облегчить ситуацию с горлом. Может быть, хоть какое-то испарение пойдет, включила, чтобы это пузырьки, они вроде достают, так хотя бы чуть-чуть выплевывал этот насос. Ну вот посмотрим, что получится. Сейчас мы быстренько сделаем. тоже делала вот такое ну что-то такое сейчас бы еще бы внизу закидать камушками камушки кстати у нас по-моему даже простые есть ну сейчас посмотрим чтобы так хотя бы что-то там как будто бы двигается и плавает можно их воду да да там там буду себе аквариум да если можно нет ну давайте точки Можно, да? Можно. Угу. Вау, как они классно падают. Смотри, да ничего страшного, тут, тут а, же не да. живут рыбы. Ж... Теперь никто Всегда не живет. Вот я быть. Рыбы? А, а, я алмазы? А, алмазы, в они точно. Вау, смотри, как они круто там падают. Да, только кто Ух ты! Они двигаются, они у нас будут. Ух ты! Шарики! Еще столько, да, в лету, не хотим подсветильничек это но проблема в том что сейчас телевизор большой и он как бы там ну, немножко мешает и я разрешила как бы убрать его сюда в комнату наслаждаться наслаждаться и вот как бы получается немножко он пустой я понимаю что там должна быть свечка как но ну, она есть но мне что-то захотелось немножко новогоднего такой накидать не знаю новый год уже закончился у меня пока еще новогоднее настроение пока я шла мимо полочки увидела и решила схватить это все и принарядить его я бы еще красные элементы бы закидала но красные бусики у нас где-то лежат и вот в итоге видите что получилось правда новый год закончился но ничего ульяночка мне разрешила что-то накидать тут это всего пока поставлю вот увлажнитель посмотрим поднимется ли Ой, наши показания пусть нашей комнате пока постоит ну, надеюсь, может, что-нибудь, ну, хоть легче будет дышаться, воспарение-то какое-то должно быть, чтобы доливать. Вот. А еще я там знаю, есть у нас такая... Э, э, есть у нас такой цветочек аквариумный. <ти suisse> ну, Пуня! Вот не дает, смотрите. Стырил. <с dunno> И не дает. Я не знаю, мне кажется, не он стырил, потому что он на такой высоте не мог никак взять. А мне кажется, в основном это взял... Вот... Взял, кот и ему скинул. Вот такой вот аквариумный цветок у нас есть. Смотрим. Сейчас посмотрим. Лапочки. Пусть торчит, наверное, тоже неплохо. Вот еще чуть-чуть ее там размешать. Так. Улька все накидал нам сюда. Ну вот что, Получился вроде бы неплохой аквариум. Главное, чтобы нам он воздух, дал, ой, это влажность дал. Самая проблема это влажность. Если он не будет давать влажность, ну, постоит пока для красоты. Но я думаю, вот с этим насосом испарений должно быть больше. Вот это красотень. Теперь, ну так чуть-чуть прикроем нашим светильничком. Ну так вот пока постоит.